Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня будет продолжение моей истории, посмотрим также на мои открытые сделки, посмотрим что у меня вообще сейчас происходит, также посмотрим на сделку, которая открыта прямо сейчас, получится на ней заработать, не получится, если да, то сколько, если потеряем, то тоже сколько. В этой ситуации я уже выставил стоп-лосс, здесь такая небольшая проторговка, в целом, рынок в последнее время такой лонговый, постоянно растет, я лично уже отвык от такого рынка, И вот многие писали, почему были прошлые потери, ребят, я уже очень долгое время, вот с августа торговал. И таких вот там пробоев, э, как сейчас идут, таких не было. Поэтому я и потерял. Я просто привык работать по системе от плотностей, которая работала тогда. Сейчас немного надо переобуться. А у меня, как вы знаете, по психотипу я сангвиник. Поэтому по факту мне перестраиваться сложно. И по сути я вот потерял деньги. Также многие мне писали, стоит изменить стратегию. Ребят, но ну вы в своем уме. Куда менять стратегию человеку, у которого, грубо говоря, поехала крыша. И, чтобы вы понимали, реально 9 месяцев все там было э, хорошо ты торгуешь всегда привык к своей системе тут резко меняется немного рынок ты просто не успеваешь перестроиться начинает заходить большими объемами просто я начал чувствовать большие деньги если я раньше торговал там буквально на 50 100 долларов 200 да это было прикольно ты там чувствуешь прибыль но она была не такая большая а большие деньги немного вскружили голову я уже это все понимаю вот знаете вот как вам пример с карандашом вот и карандаш становится полезным только тогда когда и вы его заточите вот вы представьте себе карандаш был уже живой человек, да, это представьте, вот заточить, это же была бы такая боль, поэтому в нашей жизни происходит то же самое, то что у нас есть сложные ситуации, но эти нас ситуации закаляют только и делают, так скажем, полезным этому обществу, мы можем дальше продолжать двигаться. Небольшая такая мотивация, но это то, чем я себя сейчас утешаю, да, как бы потерянные деньги, но из этого извлечен опыт и будем постепенно двигаться дальше. Также я видел немного в комментариях, хочу так, скажем, провести ответы на ваши вопросы. Некоторые пишут, надо было лонговать монету, потому что вот вышла там новость Adidas. Недавно выходили точно такие же крутые новости по поводу монеты биты, э, BIT, которая BitDAO, которая там нативный токен биржи Бабит, тоже были замечательные новости, поверьте, я там налонговал, но когда биток начал проливаться, вообще похрен, какие там были новости, вообще все равно, что там был за проект, какой у фундаментал все полилось, и полилось там не на 5-10%, а на 30%, а то и более процент, поэтому лонговать, шортить тут никто не знает, что будет по монете, если бы монета скамилась, да, я бы ее лонговал, вы бы потом, ну, понятное дело, писали, вот там надо было делать так, я просто хочу вам донести то, что вы никогда не знаете, что будет с рынком, будете обладаться, как и я вот как упертый бран получите такие же результаты, как я. Но, во всяком случае, важно после этого всего подниматься, вставать на колени, идти дальше, точнее на колени, на ноги, чтобы все было так же хорошо. Также некоторые ребята спрашивали, а почему стопы не ставишь? Если вы смотрите первый раз видеоролик, возможно наткнулись туда, я понимаю ваш вопрос. Но, если вы смотрите давно, вы понимаете то, что я ставлю стопы, но когда у тебя срывает крышу, но ну, куда ты будешь ставить стоп? Но если у тебя реально, как бы, эмоции преобладают, ты хочешь хотя бы хоть какую-то часть денег вернуть, ты надеешься все то что графики там развернулся понятно то что трейдинг это не то место где нужно верить в слово надежда там какая-то вера трейдинг это профессионализм когда ты приходишь э, строго понимаешь свои ситуации но я вам просто хотел показать правду которая может произойти даже спустя 6 лет поэтому вы это должны информацию намотать себе на ус э, пускай да это такая знать огромная реклама для моего канала да она получилась очень дорогой но просто вы будете знать что нужно быть э, аккуратнее нужно смотреть все таки за системой нужно Придерживаться все эти такие этих стоп-лоссов и всегда по сути держать в голове тот факт, что в любой момент может поехать крыша, и вы можете потерять свои большие деньги. Поэтому всегда деньги часть инвестируйте, часть в крипту на долгосрок, часть в акции, часть наличка. Я лично это все делал поэтому я как бы упал больно э, да там недельку буквально две оклемался но во всяком случае это не так больно если бы я там все время только жил на одном трейдинг сейчас придется чуть больше этому уделять внимание но ну, потому что тоже как бы большинство доходов отпало, придется подойти к этому делу более серьезно и уже знаете если я раньше рассчитывал там на другие источники дохода то все-таки бывают времена когда нужно на какие-то уделять больше внимания поэтому я сделал для себя выводы думаю вы также по поводу стопов рекомендую вам глянуть небольшой такой видеоролик Короче, вы поняли, да? На самом деле у меня со зрением небольшие проблемы, но это не основная причина. Если кто-то не в курсе, то все свои сделки я публикую в открытом телеграм-канале. У меня нет никаких там платных сигналов. Все открыто. Посмотрели мои сделки. Это не сигнал, Это просто, так скажем, все мои сделки в режиме реального времени. Есть там хорошо, все окей, я показываю. Есть там плохо, я также все это открыто показываю. Теперь, собственно, давайте перейдем к сделкам. На данный момент у меня открыта позиция по инструменту Лина. Здесь я вижу хорошее восходящее движение. Как я сказал вам, в последнее время, Рынок немного поменялся. И сейчас преимущественно такие лонговые движения, да, есть как бы э сквизы, то, что выбивает стопы, но во всяком случае, сейчас уже рынок какой-то такой, знаете, более понятный. Если мы когда торговали от плотностей, там вообще было непонятно, да, сейчас хотя бы понятно, то, что он лонговый, в целом, как бы лонговать сейчас выгодно. Но опять же, пока я выпущу этот видеоролик, рынок уже может полностью поменять свое настроение. В целом, э здесь есть хорошее восходящее движение, такая проторговка. Стоп-лос у меня стоит за проторговкой, поэтому жду примерно такого же движения до придания предыдущего локального максимума возможно буду также стоять на его обновлении, пока по этой сделке непонятно во всяком случае хочу на ней заработать больше двух процентов соотношение риска к прибыли в данной ситуации больше чем один к двум поэтому сделка вполне себе хорошая также хочу вам сразу показать свой дневник трейдера какие сейчас результаты как вы помните это моя была последняя сделка там где я усреднялся пересиживал короче занимался самыми хреновыми делами зато вы теперь наглядно понимаете к чему это может привести и мой канал это по сути для вас находится то, что другой человек своими деньгами показывает все свои ошибки Ваша задача просто посмотреть на ошибки Понятно, когда вы сами не наступите на эти грабли Когда не получите по лбу, вы как бы эти ошибки толком и не поймете, да? Я все равно сколько раз наступаю на эти грабли Видимо, мне просто нравится получать по лбу. На данный момент ситуация у нас такая Я восстановил баланс почти за один день Посидел вчера, поторговал, стоял по монете с несколько дней В надежде получить хороший импульс И там тоже просто невероятная ситуация произошла за ходил по 49 долларов, оставил на ночь телефон и просто я уже как бы не верил в рост этой монеты, но на всякий случай я выставил take профит на 60 долларов. Эта монета выросла на 59, 87, это просто было что-то невероятное, я просыпаюсь, а эта монета уже, короче, вкатила. И по факту закрываться вот такой вот плюс я не хотел. После было такое изнурительное время, то что ни туда, ни сюда, монета просто потихоньку начала падать, стоп-лосс у меня стоял опять же за этим минимумом, по сути эта сделка была 1 к 10. То есть если я себе позволю потерять буквально там 500 600 долларов то с этой сделки я хотел заработать около 5000 долларов по тэку это было бы 5100 долларов как вы видите здесь цена не дошла она бы дошла уже здесь но здесь у меня просто нервы не выдержали я уже не смог сидеть в этой позиции также параллельно открывал сделки чтобы себя перестраховать по инструменту stmx и голды аудио и как вы видите все эти сделки вроде как они были перестраховочные но в то время начался именно пролив просто настолько невероятных знаете происходит моментов когда ты заходишь в сделку остается вот буквально там чуть-чуть до тейка она не доходит можно было раскинуть сетку но я даже не ожидал увидеть такого движения по этим сделкам они были перестраховочные но также они позалетали в минус ну вот просто кажется невозможно но рынок в очередной раз говорит то, что это возможно по инструменту арпа есть хороший вход на пробой уровня Да, была небольшая консолидация точнее довольно таки длительная но по итогу сделка принесла плюс 750 долларов также хорошая сделка была по GMT пробой уровня, пробой был быстрый хороший, 1000 долларов, как с куста тут, как вы видите, я все, грубо говоря, в рынок обратно раздал, по вейсу была сделка неплохая, но не дождался пришлось позже перезаходить, поймете почему потому что вот был тот самый пролив мне показалось логичным закрыться вот в этом вот месте и перезайти в эту сделку с коротким же стопом, заходил здесь, стоп был за минимумом, как раз таки с этой сделки поймел еще э, дополнительно больше 1500 долларов но и остальные сделки, это уже были такие чтобы добить ровную сумму, просто что в выбраться с минуса потому что вот как вы видите по гмт большинство ситуаций было это вот прям настоящий скальпинг когда ты ждешь немного монеты выстрелить ловишь быстренько закрываешь чего-то здесь нового и сверх полезного я не могу рассказать во всяком случае просто хочу показать то что вот получилось грубо говоря заработать ту сумму которую я потерял э, на пересиживание то есть по факту если бы я нормально торговал как вот в этих вот моментах здесь конечно не все корректные сделки я их вообще не записывал но просто чтоб вы понимали если вы не будете пересиживать, вы можете даже делать вот такие вот хорошие профиты за один день буквально с 1000 долларов. Этот вот баланс э, я заработал с 1000 баксов, понимаете, с 1000 одной всего лишь, а здесь у меня было 5000 на балансе, когда я вот пренебрег своим риском, то есть когда я себе позволил там пересиживать, усреднять, но и потерял большую сумму. Также у меня сегодня была открыта одна сделочка по GTC, давайте ее покажу, она была довольно таки интересная, я заходил здесь в пробой уровня, опять же записать вовремя не успел, я думаю все тут хорошо видят какой здесь у нас есть уровень Заходил примерно со стопом 0.5-0.6 Довольно-таки монета волатильная Здесь у меня уже чуть было не закрыла без убыток Я уже думал, ну, наверное, все-таки закроет И не получится мне пробой взять Сразу раскинул сетку, по которой будет фиксироваться Чем мне понравился еще Тайгер Я не знаю, делать ли вам на него какой-либо обзор Возможно, сделаю отдельно на обучающем канале Поэтому ссылки все будут в описании Очень крутая фишка То, что вот когда ты выси Сискальпе Ты там можешь как бы поставить стоп-лосс И он автоматом не подтягивается Возможно, как-то подтягивается я просто этого не знаю во всяком случае ты здесь ставишь стоп лосс потом дважды нажимаешь и все по факту если цена будет расти то будет постепенно подтягиваться и твоя позиция закроется грубо говоря по самым хорошим ценам конечно это не всегда хорошо не всегда круто но в данной ситуации мне показалось это логичным но к сожалению цена здесь начала падать остатки были закрыты по стоп лоссу эта сделка принесла плюс почти 67 долларов пробой получился хорошим вот как он выглядит под дневнику трейдера 2% процента ну вполне как по мне пробой хороший но, опять же, видите, цена могла дальше пойти. Нужно было немного ниже тот самый стоп-лосс опустить. Но, в целом, мне нравится. Пробой быстрый, буквально 5 минут. Очень хорошо отработано. Возможно, эта монета пойдет дальше. Вам, ребята, хочу пожелать удачи, э, терпения, если что-то иногда не получается. И также всегда помните про карандаш. То, что иногда больно, иногда сложно. Но, в целом, это жизнь такая штука. У кого-то путь простой, у кого-то легкий. Ну, двигаемся дальше. Поэтому, чтобы вам кто не говорил, кто бы у вас там не верил, каких бы там негативных слов не кидали, вы знаете то, что вы делаете, чем вы занимаетесь, верьте в свое дело. Короче, вот эти все банальные слова. Всем удачи, всем профита, всем счастья. Подписывайтесь на канал, кстати. Всем пока.